Показываю нашу рабочую обстановку. Осталось всего три дня до утренника. Я уже начала, что успеть. Только что срезала лишнее с поясом. Пояс буду строчить на металл. А сейчас, ну, в общем, надо красные нитки найти. Так, был вот такой маленький гольфик. Он был на годика 2,5-3. Ну, понимаете, да, размеры совсем крошечные. Марк, естественно, вырос. Уже и Ян вырос с этого гольфика. Но мне нужен, нужна была тельняшка, Так, как Марк был пиратом. Поэтому мне пришлось распороть свои кожаные штаны и доточить немножко вот низ. Я полоску доточила и сделала рукава тоже. Вот так получилось у меня. Все. Теперь Марку будет комфортно, удобно. Все делаю на кухне. Разложила Рената плащ будущий. Вот еще раз покажу. Красивая ткань. Мне она очень нравится. Сейчас мне нужно будет вот здесь мылом я скруглю и срежу, потому что мне надо, чтобы углы были закругленные. Я смотрела в YouTube видео, нужно делать именно так. Процесс идет у мальчишек, они наряжают елку свою конфетами, параллельно я на них меряю то, что делаю. Так, вот, я уже сделала меточку, вот так у меня будет эти скругление. Это я уберу сейчас. Папа учит узлы завязывать. Марка. Ренат научился уже. Теперь Марк. Ой, сколько ты всего наборезал. Красиво. Да. Смотрите, получилось. какая у нас елка. Была маленькая, мы еще доделали очень низ. Очень получилось получилось. Надо ну, нет, она. Надо как-то синхронизировать ее с верхней частью. Нет, не получается, будет. да? Ребята! Боже, с горем пополам как-то я отрезала. Почему с горем пополам? Потому что у меня нет ножниц нормальных. Вот посмотрите, это я взяла садовые, нашла, вымыла их. Это ужас какой-то. Вот такие есть. Они совершенно не режут ни ткань, они даже с трудом режут бумагу. И маникюрные ножнички. В общем, мучаюсь, реально мучаюсь. Две пары ножниц были, хороших таких ножниц. Ну, куда-то дети их спрятали, обыскали все. Не а знаю, нет их нигде. Uh -huh. Как-то мне коса криво но удалось срезать. А теперь, сейчас это все раскладываю, и мне нужно с обратной стороны все это будет вот так сметать. Аккуратно, аккуратно, ну, нужно было купить ленточку специально, я забыла, как она называется, продается, можно было сразу эту ленточку пристрочить, и все было бы красиво и аккуратно, но я чуть не подумала, как результата, да, не-не-не, там какая-то кромка такая идет, я уже не помню. Они с разных цветов есть. Вот. А здесь я вот так подверну, и тут у меня будет идти шнурочек. так. В общем, тут улажа на коленках. Все, поехали дальше. Я вообще, ребята, шить не умею. Вы не думайте, что суперпупер какая супер-пупер швея. Мне машинку вот эту подарили родители Сережины. Когда родились мальчишки, я попросила у них один день рождения. Да, по-моему, день рождения. Я хотела шить самое такое простое для детей. Шапочки вот шапочки вот у меня, в принципе, и получались. Какие-то шарфики, может быть. Okay. Все остальное мне приходится сейчас смотреть, открывать YouTube и разбираться с выкриками, но плащ это не сложно, здесь ничего такого сложного нет. У но... меня очень много в Инстаграме начали спрашивать, а не проще ли взять на прокат костюм. Конечно же проще, намного проще, это не так дорого стоит, там даешь задаток и 350 гривен, хороший-хороший костюм, сутки ты плачешь. И ни о чем не думаешь. Если, конечно, посчитать бензин, проезд, в общем, ткань, то, наверное, то-на-то -на -то и выйдет, если даже не дороже получается. Но я для себя сделала мы такой мы вывод, вывод, что мне очень важно, чтобы дети участвовали в этом процессе, чтобы они предлагали свои идеи. Вот они сейчас сидят, они помогают не мне здесь, там. Ян прячется чтобы они вникали во все это, предлагали свои какие-то идеи. Вот мы только что с Ренатиком резали ткань, он мне помогал, держал, натягивал, я срезала лишнее, Марк тоже мне помогает, он мне нитки там дает, и пытается в ушко иголки продеть нитку, и искали они только что у меня ножницы, этот весь дом перерыли в поисках ножниц, сами не помнят, куда они их положили. Весь этот процесс которые сейчас мы проходим, они полностью вникают на все 200%. Мы ходили с ними вместе в магазин, они видели цены, они смотрели, они выбирали, у них спрашивали, какая такая нравится, какая не нравится. Общем, конечно, ну, проще всего принести, дать ребенку, надевая на, на сей, сколько это стоит и где мама это взяла. Никого это не волнует. А мне надо, чтобы они это понимали. Параллельно мы еще кое-чем занимаемся. <свят> мы делаем елочную игрушку. Нам детский сад завтра рассказали принести каждому по елочной игрушке, которая сделана самостоятельно собственными ручками. Завтра будет... Кричит, завтра будет выставка елочных игрушек. Вот Марк ручка. сделал... Так, вот это мы одну делали готовы. раньше, вот такую варежку. Готово здесь тоже готово, только не видно. Хорошо, сейчас это ленточку найдем. Да, да, да, да. Вот у нас будет такая, как ангелочек. Еще делаем и делаем. Я не знаю, вы мне скажите, у вас тоже садик задает столько заданий? И так напрягает. Я что-то так устала за эти две недели, которые мы ходим. Столько всего нужно делать. Сейчас покажу результат. Получилось три игрушки. Одна вот такая вот. Это такая девочка, ангелочек. Что-то такое очень няшное. С бусинкой. Бусинка это голова в виде бусинки. Кстати, очень просто и быстро делается. Второй домик. Мы его немного доделали. Он был у нас сделан раньше. Уже вот так с бусинками. Но тут Марк уже... Фантазировал, фантазировал, чего-то только нет. И ежик, и ягоды, и мишура, и божьи коровки. Тут еще ревнат помогал, и мама чуть-чуть добавила бусинок. В общем, вот получилось, что получилось. Но это такой прям детский хендмей. 90% делали они. Так, эту перчатку мы раньше делали. Но сегодня решили ее немножко закончить. Сделать еще, украсить ее... У меня вот такие блески есть. Сейчас будем клеить. Вот они. Вот. Ну и веревочку. Не было веревочки. Все. Получится три игрушки у нас. Показываю наши елочные игрушки, которые получились. Вот такой ангелочек. Перчатка. И домик лесной. У меня уже все подготовлено к тому, чтобы начинать строчить. Я уже все наметала, то, что мне нужно было. И вот пошла делать первый шовчик. Все, сейчас я надеюсь, что это за час сделаю. Ну что, первая строчка готова. Я сострочила. Вот здесь будет у меня шнурочек. Покажу шнурок, я покупала, вот такой шнурочек, я буду вдевать его вот сюда, у меня будет вот так вот собрано все, И потом покажу на Ренатике, вот это для шнурочка я сделала отделение такое. Так, здесь много строчек, я строчила вот такой С, Вот уж не думала, что мне эта машинка пригодится именно для карнавальных костюмов на детский утренник. Вообще удивительно. Так, у нас один мальчик готов. Покружись, пожалуйста. Вот такой у нас плащ, такой волшебник. Да, нажимать спрашивать. Нажимаю, у нас еще палочка есть волшебная сегодня, купили ему. Класс. Так. Вообще ткань очень красивая. А ну, покружись, пожалуйста. Ну, все. Со школы Гарри Поттера. Все, все, все, стоять. Так, теперь на очереди Марк. Сейчас Марка будем собирать. Так, теперь очередь Марка. Давай, выходи. Марк у нас пират. О, сразу стрелять начинает. Покрутись, пожалуйста. Вот. Сейчас мама только поезд дострочит, потому что я его вот так временно... Сейчас нужно будет прострочить. Ну, все, смотрите, какие у нас штаны. Тельняшка. В общем, парень хоть сюда. Да, Марк, страшный ты пират. Круто. Ты смотрел в зеркало, понравилось Понравился ты себе? Ну, все, слава богу. А усы будем рисовать? такие вот у пиратов же усы, да? надо тогда сейчас нарисовать и сфотографировать воспитателю, чтобы она знала, как это сделать.